территорию вижу хм. кстати не хочу называется Брат, на а. Ай, короче ресурсы есть Ой, не не, не, не где мы Бога, слави, ну блять все сделаем центр Победу в войны огня! Высшее благо победит! Да-да-да, высшее благо. Алчика победит. Да. Так. Убивать. так. Убивать. Смотрим Милые на потери. Восполняем их. Это Идем крик добивать. Боли. Так, только сейчас, как обычно, перед въездом. А вот еще призывать, что он втанковал все, что можно. Ладно, ну, поехали. Ай, блять. Походу мой план сейчас наеднется медным зебранным блетком тазом. Вижу, как пути Не стоит со мной шутить чай. Я да, выпью их души. Хм. Тут, конечно. Тут... Всем отрядом кризисов в атаку! Я здесь, чтобы вести вас. Вижу, такие проходы, да, это мои бедные. Нам нужно Что ты хочешь? Так. Черт, кажется, тут надо это... Та, второй заход делать. С одной стороны я зашел все-таки сюда, а с другой стороны у бы есть Просто Просто подранки. Раз уж такая пьянка, у меня еще остались отряды. Мы как бы далеко уходить без не будем, просто перегруппируем эти войска и добавим еще новые <свят> а -а -а -а. пока я стоял слакал мне ебнул танк правда ли Да сколько у вас этих музеев, блядь? Сука. Блядь, не вынес, блядь, 6. Вс ⁇ блядь, эфирный, где-то там, блядь, выходи. Всё. Ой, блядь, вс ⁇ не устал. Ну, Эльдары. Вам пизда. Текайте с кронуса, Да, все, за, зашибись, бак. Так очень будто правда, не, не думали, что вообще кто-то дойдет до чертового, блин, лорда этого. Так, так, так, так, так, так. так. Ну что, ну как обычно? экономика экономика, экономика. Мука. Так. Ну, вот в этом плане передовая она и хороша ты сразу ставишь интернет влияние 4 генератора казармы и оружие и, блин. и не тратишь в сути ничего ресурсов для постройки соответственно тебе прочно могут начинать Но, блин. здесь взять передовую базу невозможно за хаос я просто не представляю, каким надо быть там что-то должно произойти, что ты прям тем, что тебе дают там вначале можешь взять эту базу чёрт. погружаюсь mm. в варп ну, ради луза можно, конечно, посмотреть типа, у меня сейчас одержимый не нужно, я знаю но... а серьезно он занимает Три численности, блять, чьо? Типа. А смысл от него, блядь? Типа, типа сами три численности, но реально такой даже, блядь, хуже. Типа на ну, поздней реально убивать. Потому что можно просто взять целый отряд, вызвать одержимых. Которые будут в разы палеть от ней. ну, прям сюда. Теперь боги хнусы говорят, я. В смысле, а сразу что где он финцы буду кидывать? Где бать по моим кошмаров? Жмыхнуло. Кошмаров не стало вдруг. Черт, тварь а? дэфенсеры, блять, гидары повелевает с нами я чувствую как погружаюсь в Рат, а блин буду надеяться что мне все этого хватит даже сыплюсь всякий пожарный оэт пофайтимся да одного выражаю. Ответы на все вопросы. Блин, Мой демон! Ради чего? что Ну ладно, второй. Звездец пришел. Так, ну сейчас вроде по идее самая жесть пойдет. Последний пуш. Или нет. О, никто не страниц. посмеет бросить мне вызов. Коршуны, блять. Наколение. 4, 5. Сколько вот. призм. 6. Таким набором, если выехать отсюда, там можно моим укрепления стести за пару секунд. К концу Второй Кроновской войны мерзкий стяг несущих слова развивался над всей планетой. Сама Земля не выдерживала мощи темной энергии, вызванной к жизни в этом мире. Штормы Варпа сотрясали небо, а демоны были повсюду. Некогда процветающая колония превратилась в мерзостный мир демонов, гниющую язву на теле галактики. Черные соборы были возведены во всех городах, и люди либо присягали на верность хаосу неделимому, либо становились жертвами кровавых церемоний. Однако даже потери целого мира и сотен миллионов душ бледнело по сравнению со следующим деянием Элифаса. Вскоре после окончательной победы на Кронусе его чернокнижники призвали легионы демонов и иных мерзких существ. А флот хаоса тем временем прибыл на орбиту планеты через вар пространства. Кронус стал плацдарвом для нового похода, целью которого стал сегмент Ультима, открывающий дорогу к сердцу Империума, святой Терре. Битва за Кронус ознаменовала открытие одной из самых страшных страниц в истории Империума. Ну, как-то так. Как-то так. Так, игра мне что, решил вылететь. А, Лечу. Да, игра решила вылететь. Я смотрю, у меня опять камера зависла. Так. Ой, да, зависание. В общем, да, игра вылетела, но... Вспоминаю, как она вылетела в сол-шторме, когда я вынес последнего противника, вроде Хаос, как раз, за имперцев. Начинается ролик и. Все. Игра вылетает. Ну тут хотя бы дали посмотреть ролик. Вот, и того, сколько пришлось потратить на прохождение. Часов 10, блин, это же есть. На тяжелом уровне сложности, конечно. Многие моменты абсурдные. Очень сложно проходить уже под конец кампании, из-за того, что. Ну точнее атаковать чужие плацдармы тяжелее без э, передовой базы. Вот серьезно, сколько я сидел там, 5-10 минут, делай себе какую-то экономику, делай какие-то начальные отряды, чтобы начать хотя бы захватывать другие точки. Я мог их не тратить это время, имея передовую базу. Но, блин, э, с теми силами, которые там даются, ну это просто impossible сделать. Подписывайтесь, себя на канал, вступайте в группу ВКонтакте и... До скорой встречи, пока-пока и удачи вам.